Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Я с удовольствием представляю вам долгожданную мною колоду под названием Оракул Затмения. Я ее ждала больше двух месяцев, но поверьте мне, оно того стоило. Когда-то на сайте я увидела Оракул Затмения от Амиры. И, в принципе, владея Таро, для меня Оракул кажется ну вещью такой, знаете, как велосипед после Мерседеса. Но иногда ведь хочется поездить и на велосипеде. И что меня останавливало, я не люблю яркие такие вот краски, которые используются вот эта синяя гамма, которая была в «Оракуле» у Амиры. То есть именно от ее, ее издания. Плюс большое количество отзывов говорили о том, что качество этой колоды именно у Амиры оставляет желать лучшего. И вдруг я попадаю вот на такую вот колоду под названием «Оракул» тоже, он сделан, это реплика, но сделана она удивительно качество. Во-первых, мы видим вот такой потрясающий кейс. Во-вторых, мы здесь видим тоже количество карт. Вот с такой потрясающей рубашкой. Посмотрите, оно действительно соответствует названию. Это, это реально затмение. Да? Вот. И плюс еще ко всему, он, эти карты сделаны такой приглушенный относительно того оракула. Гамми цветовой Она не такая едкая Она более Темная и приглушенная И она вызывает знаете, Несколько другие ассоциации Ну здесь просто сейчас Мне попался магический блок Он такой не для всех Вот, Поэтому когда я увидела Этот оракул Мне очень захотелось его иметь В У Амира он выглядит по-другому Вот посмотрите как Ну а теперь уже непосредственно о самом Оракуле. Оракул разделен на три части. Как заявляется, первая часть это Оракул Ленорман. То есть от единицы это всадник, клевер, корабль, дом, дерево. Тучи, змея, ну, гроб, так, сейчас, букет, коса, метла, совы. Ребенок, лиса, олицетворение хитрости, да? Медведь. В прямом смысле. Может быть, медведем, может быть, защита а может быть, непонятно, как себя вести. Да? Звезды, аисты. Ну, в зависимости от соседних карт, там понятно, что собака очень простое значение. Друг, башня. Башня. Тоже здесь интересные названия. Сад. Гора. Развилка. Крысы. Ну, означает то, что в, при, в привычном понимании. Сердце. Очень похоже на тройку мечей. Кольцо. Книга. Письмо, мужчина, женщина, лилии, солнце, луна. Ключ, рыбы, якорь и крест. Теоретически вот эти 36 карты есть сама Аракул Ленорман. Дальше эта часть заявляется как Таро. Знаете, я не нашла никакого соответствия с Таро. Может быть, я что-то еще как бы... Недопонимаю, но смысл в том, что я не, не обнаружила здесь ничего общего сторон. Другие как-то находят, может, я плохо искала. Еще хочу обратить ваше внимание, я специально заказала себе матовое покрытие, потому что буду, планирую использовать эту колоду для раскладов в блоге. И для того, чтобы они не бликовали, мне меня устраивает. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть замечательно. Вот марионетка. Очень говорящие вообще карты, я вам хочу сказать. Наблюдение. Смотрите, мы подглядываем за кем-то, да, или кто-то подглядывает за кем-то. Время. Время это говорит о том, что быстрее делайте, или у вас мало времени, или, в общем, позаботьтесь о своем времени. Это у нас предупреждение. Похоже на туз мечей, я бы сказала. Ящик Пандоры. но это неприятности, которые человек придумал себе сам, организовал, собственно,ручно. Болезнь. Ну, болезненная. И в Африке болезни. Обратите внимание, рыба. Мне нравится, что это соответствует некоторым соникам. Рыба во многих сониках является предвестником болезни. Безденежья. Как красиво утекают денежки, да, сквозь пальцы. Тупик. Зависть. Очень говорящая карта. Зависть. Ее прям чувствуешь физически. Насколько в спину вот, завидует. Разочарование. Тоже очень красиво. И отражает эмоции. Разочарование. Эгоизм. Люблю себя любимую. Любуюсь собою. собой. Страх. Страхи у нас у всех разные, и поэтому я думаю, что здесь очень правильно принято решение не рисовать какой-то специальный там выделенный страх, а именно лицо человека, который просто боится. Чего он боится, знает только он сам. Паук плетет сети, да, против вас. Разбитое сердце, очень красивое. Треугольник. Власть. Олицетворение власти мы видим здесь. Злоба. Да, вот именно так и горит человек, который испытывает это чувство. Злоба, она сжигает. Лошадь. Почти колесница. Кандалы. Маска. Борьба. Молния. Какое-то известие, которое делит да, жизнь надо и после. Кактус мечей. Правосудие. Восьмой аркан. Одиннадцатый, вернее. Ревность. Ревность. Разрушает отношения. Ревность. Алкоголь. Ну, здесь. Все довольно-таки прямолинейное. Черная кошка. Красивая, кстати. Водоворот. Отшельник. Ну, не очень похож он на отшельника, который в классическом Таро, но тем не менее. Жадность. Четверками пентаклей. Тайна, очень похожа на жрицу. Затмение, вот оно само затмение. Ссора, ну кто у нас учиняет ссоры, да? Бесплодие, довольно-таки жесткая картинка. Вообще мне нравятся эти карты за прямолинейность. Не завуалированно, а четкая, конкретно. Смерть. Все, тут никуда не попрешь. Дьявол. Красавец. Писанный прям. Феникс. Подкова. Бездействие. То, что губит людей. Желание. Желание такие вещи как бы двигают нашу жизнь и заставляют нас что-то делать. Но они же бывают и очень опасны. Бойтесь своих желаний, да? Эрос, ну, тут, я думаю, без комментариев. Всем понятно, все люди взрослые. Любовь. Видите, здесь нету деления, как в шестом аркане, да? Там выбрали или что там, или хотя там не идет речь о любви, в принципе. А здесь конкретно. Освобождение. Сила. Ну, сила, да. Сила хороша, бесспорно. Лекарство от всех бед. Некая такая пилюлька. Работа. Она и в Африке работа. Слон. Сделка. Поездка. Ясность, рот. Очень интересная карта, посмотрите, она такая, там много мелких деталей в ней. Действительно рот, действительно много чего там в нем в этом роду. Так, иллюзия, подарок. Самообичевание. Ох, любят у нас народ этим заниматься, да? Сон. Маяк очень хорошая, очень светлая карта. Игра. Мы все играем в эту жизнь. Предчувствие. Ожидание. Деньги. Выбор. Ну, вот это как раз есть шестой аркан. У нас тут, да, магия. Плен, грязь, сплетни. Расставание. Видно, да, что это глаз Что вот здесь слеза катится И в глазу человек уходящий Очень красиво Царевна Вулкан Дельфин Подсолнух очень хорошая карта Символ очень хороший Влюбленные Так, обида, съедающая изнутри князь и княгиня. Также в этом блоге есть еще две такие дополнительные карты на youtube без номеров. Это соперница и соперник. Амира, которая создала этот оракул, предлагает гадать, именно смотреть, рассматривать ситуации именно на блогах. Вот этих двух на Ленормант и, добав, и добавление Таро. И только при, при выпадении определенных карт из этого, в, это, в этих раскладах, если выпадают там определенные карты, тогда нужно использовать а, магический блок. Конечно, если вы владеете Таро, и у вас есть опыт а, диагностики негативных состояний а, таро, на, на Таро, то вам, в принципе, этот блок не нужен. Но мне понравилось, как он сделан Мне понравилось, что здесь все основные негативные Деструктивные энергии обозначены И довольно-таки ярко Вот, если, допустим, мы увидели, что у человека негатив Мы можем понять, как оно сделано То есть поставил рунический став Или сделали вольт Или здесь вот ну, беса Сущность и понятно приворот астуда то есть эти все слова они из деревенской магии рассорка закрытая дорога ну то есть понимаете поле по большому счету как это не назови сути от этого не меняется вот эти названия из деревенской магии которые пришли к нам из глубины веков они простоваты но очень точны с глаз Шабаш, иглы, кладбище, привязка, подклад, проклятие, обратный ход колеса. То есть мастер может запустить вашу жизнь в обратную сторону. Зелье, оморочка. Свечи, воск, черная вдова, зеркало, есть ритуалы на зеркалах очень сильные, замок. Вот не зря есть такая традиция, да, за, закрывать замочек на свадьбу. Но это можно сделать и для других целей. То есть это все известно людям. Другой вопрос, как ты это применяешь, да? Карма. Монеты. Бумеранг. Получите, пожалуйста, распишитесь да, за свои деяния. Ангел-хранитель. Очень красивая карта. Такая вообще... Ну, прям очень хочется ее долго рассматривать. Да? Молитва. Лотос. Символ чистоты. Святая вода. Пьянство. Очень интересно, вот идут две карты, одна прям подряд за другой, да, и вот какая может быть вода. Может быть вот такая, а может быть вот такая. То есть любая стихия, любой предмет, любое воздействие, то есть любой инструмент можно применять по-разному. Все, что у вас в руках, вы используете так, как вы считаете нужным. Таро. Ведьма, ведущая мать. Целитель. Привидение. Жаба. Самонастрой. Вот очень часто встречающиеся мне последнее время почему-то люди встречаются с самонастроем. Попадаются в основном люди, сами себя съедающие и портящие себе как бы вот энергетику. Да, они могут двигаться дальше. Ритуал. Развал. Перекресток, соль, талисман, кровь, вопросы крови, плод, заговор и крадник. То есть вот этот магический блок, он может показать, как именно сделано влияние, и даже может показать, как его убирать, с помощью чего. Для людей, которые не владеют как бы, диагностикой на Тару, этот оракул, ну просто, ну просто находка. То есть он говорящий настолько, это вы знаете, просто как азбука. Мало того, он сделан очень качественно, карты плотные, Такие упругие, очень как бы хорошая вырубка у них. Нет никаких, то есть настолько вот гладко все здесь. Очень хорошая вырубка. И вот этот кейс потрясающий. В общем, я нисколько не жалею, что сдала эту колоду целых два месяца. Так что вот хвастаюсь вам и буду раз в неделю делать для кого-то с обратной связью расклады. Буду делать анонс, вы не пропускайте, пожалуйста, потому что мне нужно эту колоду обкатывать, хоть она и простая, но у нас с ней свои взаимоотношения могут сложиться, и для того, чтобы они сложились, мне нужно будет делать, отвечать на вопросы. Поэтому всего вам доброго, следите, и до новых встреч!